здравствуйте конечно вы догадались что сегодня пойдет речь о теплице так она и будет в ранее выставленном видео как построить теплицу своими руками особое внимание советовал я обратить на укладку листов поликарбоната чтобы вот эти соты были расположены именно вертикально а не горизонтально вот видим прокладана на погода внутри теплица тепло и что получается Конец здесь меня, конечно, закрыты. Снизу вот планочка здесь, вот она видно хорошо вот, отстегивается. Здесь отверстие просверлил через 20 сантиметров, и вот эта вода стекает по этой планочке, и у определенных местах где здесь просверлен отверстие стекает на нее и скапает. Вот такое скатывание водички или, так сказать, конденсата по сотам данного поликарбоната называется плачем теплицы. Она плачет и омывается. А если будет расположение сот горизонтальные, то плакать теплица не будет и, соответственно, не будет омывания. Будут капельки этой воды застоиваться и, соответственно, при высыхании этой влаги будут оставаться пятна в этих сотах поликарбоната. Поэтому при укладке листов поликарбоната будем внимательны, в каком направлении мы располагаем их на теплицу. Если эти соты были бы расположены горизонтально, то соответственно в каждой соте находилась бы вода. И эта вода была бы стоячая, и соответственно соты были бы грязные. А так они омываются, внутренние соты, и поликарбонат у нас становится чистый. За время постройки теплицы, это уже где-то третий год, ни разу теплица еще не мылась, ни снаружи, ни снутри. Она себя сама очищает. Вот видим, в каком состоянии она находится. Светлый все поликарбонат. Покраска тоже светлая. Все нормально. Поэтому особое внимание при строительстве теплицы обращаем, как правильно располагать листы поликарбоната, чтобы в дальнейшем эти листы не беспокоили нас. Вот видим, дисконденсат идет по этим сотам. Две эти поверхности сухие, что внутренние, что наружные. А внутри водичка вот стекает, и она вниз сюда скатывается. Возможно, это видео будет полезным для тех, кто желает построить теплицу, но не знает, как правильно располагать листы поликарбоната. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.